Это недели 10 мая уже будет боксировать э, Ореола и Стиверн по за WBC. И, в принципе, уже можно договариваться, будет после этого, наверное, о объединительном поединке. Это будет матч-реванш. И ребята эти боксировали. После поражения Ореола провел еще один бой, одержал победу. А Стиверн ни одного боединка не провел. И если брать букмекеров, то там такое редкое, в общем-то... Редкое состояние, когда ставки равны. 1,9 на обоих соперников. Это такое очень редко бывает. И мне тоже, честно говоря, 50 на 50. Я все-таки думаю, что Стиверн фаворит с учетом того, что он победил в прошлом бою. Но все зависит от Ореола, как он подойдет к этому матчу реванш.